И всем значит снова здорово с вами я, Ванк, и эта серия в GTA опять называется Планирование ограбления часть 1 Мы из банка проезжаем. Ну, по заданию было сказано украдите эвакуатор. Ну, я и угоняю. Это планирование ограбления, часть 1. Первая серия. Их будет на самом деле 3. Наверное, даже не три. 3, две ну... Ну, короче, это первая часть планирования ограбления. Планирование ограбления. Самого ограбления. Ай, пиби. Машина. М да. Эвакуатор едет, Биби, прозайтись. Всем Извиняй, ребят. Лучше выключим, вот. Лучше радио сделаем, потому что ну так хотя бы авторских прав не будет никаких. У меня на видео наложено потому что у всех этих песен хоть это и песни тут именно в самой игре игрушки они сами без названия но на них все равно накладываются права авторские и так так а, пока песни за Тревора тревро ой Ехать. Выйти из эвакуатора. Ну, F. Ладно, нажмем. Сейчас. Ч случилось? Почему вдруг вылетела игра? Выполнена. Эвакуатор есть. Доступен. Дальше. Так, на Escape. Дальше второе вот. Вот это вот вроде бы тут пути отхода будут. Хотя. Так, HS это че, SHS. HS это тоже это... Все это планирование ограбления. 4, 3 осталось. Короче, следующую миссию мы с вами планировать ограбление будем в следующей серии. Да, такие маленькие серии будут выходить. три осталось. Одна была, только что перед вами. Вторая, третья, дальше будут. Четвертая, дальше будут. Пока.